Офигеть, ребята! Офигеть! На этот корт наехал какая-то машина. И она позвонила, девушка позвонила в полицию и сказала, что а, у меня там байлит шея или еще что-то. Офигеть, ребята! Вот это приключение! Офигеть! Вот это нифига себе! Короче, еду я сейчас, еду. У меня руль начал вилять, вилять, вилять. И вдруг бах! Это жесть, блин. Переднее колесо у меня еще никогда не взорвалось. Хорошо, у меня не было никого еще справа-слева. Жалко, у меня регистраторы. Видите, нет, не работает шнур, не подключен был. Фух! Вот это да! Как у меня долбанет колесо, и руль сразу налево резкий. Я вот так держу, руль тяжело. Слева никого не было. Я вот так выравниваю, выравниваю, выравниваю. Нифига не получается. В итоге налево-налево меня тянет, и я так потихонечку. Блин, видите, весь капот разбил. Ладно, что, буду сейчас искать, звонить. Давайте, ребят. У меня аж здесь даже сервис загорелся на коробке, не знаю, там то ли оторвало а что -то. Вот это да. Ладно, будем звонить на сервис вы же любите такие ролики action, вот вам action короче, ребята что я вам скажу, ну вот такая вот ерунда произошла, ну короче, произошло то, что произошло, теперь я не знаю что с капотом сделать, буду сейчас чинить стоять, надо фару ее закрепить каким-то образом, просто что оторвало а самое, что меня больше всего, ну немножечко расстраивает, то, что загорелось сервис, видите, я уже перезагрузила а сервис все равно загорелся, опа, сервис пропал да, все, сервис пропал то есть, по всей видимости, шина оторвалась, то ли по какому-то датчику ударила, то ли еще что-то. Сейчас пойду проверять, чтобы там ничего не текло. Так, попробуем. Все, едет, все нормально. Все, проблем нет, окей. А. Все, тогда к лучшему, пускай стоит. Пойду я, знаете, чтобы времени не терять, сервис подъедет через 90-200 минут. Ну, то есть очень много, очень много, поэтому я сейчас наверное пойду пока фару закреплю, капот сделаю, здесь еще довольно оживленная трасса, но что делать, и наверное на домкрате подниму мой трак, может даже колесо откручу, чтобы они приехали быстрее все это дело сделать, такие дела ребята, ну вот с такими вот вещами приходится работать, деваться некуда, моя работа вот в этом и заключается в том числе, не будем унывать, и такой экспириенс тоже нужен Короче, ребята, там град я подложить не могу, я просто хочу подготовиться к тому, когда приедет сервис, чтобы он быстро мне колесо заменил. В общем, не все так плохо, значит, смотрите, я как обычно себя успокаиваю, но так правда легче жить, ну что, что плакать, все круто, все классно, погода шикарная, я здоров, я никого не задел, никого не повредил, вот что самое главное, это железка, это все можно за деньги исправить, а что за деньги исправить, это не проблема. Спешить мне некуда, отдыхаю я, лечу я отдыхать чуть позже. Блин, даже здесь расколол, смотрите. Все, ничего не расколол, все четко. Опа, отсюда улетела крышка. Где-то надо ее найти. Шина начала фигачить. И вот она, видите, все разбила. Здесь еще одно было крепление такое, куда-то оно делось. Ну ладно, справимся. Зато сейчас 100 баксов нашел вот здесь куртки. Смотрю, 100 баксов лежит. кто и дал, я забыл, их сюда положил забыл про деньги. В общем, смотрите. Вот эту ерунду можно не менять. Крыло, либо залатать вот здесь что-то сделать, и то, может, даже и не надо. Ну, разбито оно и разбито. Либо заменить капот полностью, тоже надо ли это делать, я не уверен. А фары, крепление оторвалось. Но фару я все равно хотел менять, просто мне было жалко ее менять. Поскольку я ее сейчас повредил, я поставлю ее новую, вот это вот компьютерную, с компьютером, где хороший ближний и Так что все, что я делаю, 100 к лучшему. В остальном здесь все закрывается, там закрывается. То есть я меняю шину и поехал. Но сейчас я хочу подготовиться. Подготовиться у меня не по, пока не получается. Почему дамкрат не подлазит? Очень мало места вот здесь. Поэтому что делаем правильно? Я взял брусочки, сейчас я их подложу вот сюда. И просто на них заеду. Заеду на них, машины поднимутся, дамкрат подложу. Все. Может даже, может, даже колесо откручу. Откручу колесо, человек подъедет, рот сервис поменяет, и все, я поехал дальше. Круто, круто. Ребята, вот такой мостик я придумал. Сейчас будем пробовать на него забраться не знаю, что получится, но я уверен, что все получится. Пока ничего не получается. Итак, ребят, промежуточным результатом хвастаюсь. Значит, наехать у меня не получилось, потому что все доски съезжали. Но я взял домград поменьше, 12 тонн, подставил вот сюда. Вот за это ушко поднял чуть и подставил тот большой 20 -тонник. В общем, все нормально. Сейчас попытаюсь колесо открутить, если мне это удастся, моими ключами. Если не удастся, ничего страшного, просто подниму на всю и буду ждать сервис. Все раз приедет, балоником своим пневматическим быстро открутит, поменяет, я пойду дальше. С этими проблемами я уже справился тогда, когда вы смотрите ролик. У меня уже все хорошо, я, возможно, уже в Доминикане, ребят. Так что не жалейте меня. Никогда не жалейте меня. Все нормально, я совсем исправлюсь, это все ерунда. Ну как можно меня жалеть? Я нахожусь в Флориде, я нахожусь в Соединенных Штатах Америки. Погода шикарная, сервис на дорогах есть, деньги есть. Ну что еще надо для счастья? Здоровье есть, мои друзья любимые есть, все супер. Смотрите, ребят, я уже шину снял. Вот она. Монтировочки у меня есть. Вот ключа большого нет. А чем у меня есть инструмент? Такой милваки пистолет огромный, но он не работает. Я его купил новый. А он заблокированный, там через Bluetooth блокируется. Надо купить хотя бы этот, хотя бы, может, такой, просто ручной ключ попробовать им. Сейчас бы открутил. Ну, сейчас попробую, у меня есть инструмент открутить, может, получится. Короче, ребят, подготовил э, трак, поднял колесо, открутить у меня такого ключа нет, но, в принципе, ничего страшного, сейчас приедет, быстро пневматикой открутит, поставить колесо. Ну, как быстро, насколько быстро американцы умеют. Быстро мы и быстро они, это немножко разные чуть-чуть вещи. Ну да, капот пострадал, как вы видите, то ли менять, то ли делать. Делать вряд ли, наверное, его возможно и нужно. Наверное, либо поменяли, буду так ездить, если не совсем страшно будет выглядеть. Не знаю, посмотрим. В общем-то, меня не сильно это печалит, на самом деле, потому что это все внешнее. Как он, мне вы... как он выглядит, меня не сильно волнует. Главное, чтобы технически исправное состояние был. Вот, а, наверное, я думаю, что, возможно, причина была в том, что а, что-то с развал схождением. Я буду его, ну, по крайней мере, смотреть на трейлере развал схождения я починил. Ну, наверное, на трейлере не так называется, но неважно. Сейчас вы мне будете поправлять, но окей. А на траке нужно будет развал схождения сделать, переднюю ось выставить, посмотреть по компьютеру правильно она стоит, неправильно, ровно, неровно этим вопросом я займусь, когда приеду в Майами шину новую, сейчас заказал хорошую, не китайскую, все-таки рулевая ось, нужна хорошая шина, а с этой шиной у меня уже были проблемы, я помню, у меня немножко она корт стерся, у меня на станции в Сакраменто, Денис тогда говорит давайте бэушную хотя бы поставлю на время и он мне, по-моему, какую-то туда поставил я уж не помню Вроде бы она более-менее была, но, видимо, вот она сказывается, бушная шина. Ну, ничего страшного, я поставлю новую, хорошую, импортную, либо Ханкук, либо Мишлен, я не знаю, нормальную шину мне привезут, я уже позвонил, сказал, чтобы не Китай был. И по приезду делаю alignment, ну и, собственно, я надеюсь, эта проблема будет устранена. А дальше уже будем смотреть. Фары тоже закажу, раз такое случилось. Хотя я ее сейчас закрепил нормально, прям с этой стороны саморезами закрепил, потому что родные крепления уже отвалились. Но я думаю, раз уж случилось, давайте уже делать так делать. Хотя, наверное, прежде всего разберусь с капотом. Капот поменяю, а там будет уже видно. Наверное, так. Правильно, ребят? Чего я буду с конца начинать? Давайте сначала фар, а потом капот. С капотом разберусь, что я с ним делаю. Оставляю, ремонтирую, либо меняю, а дальше уже с фарами. Вот такой порядок здесь. Он там еще подъехал какой-то рот сервис, видите, он а, стоит. Я немножко не понимаю, с какой-то стати, что произошло. Короче, пошел, подошел ко мне дед, он встал на той стороне. Кто-то репорт сделал, ну, то есть вызов, сообщение, сделал о том, что здесь стоит сломанный трак. И он подъехал с этой штукой, со стрелочкой с такой. То есть, чтобы меня никто не задел, ни в коем случае стоит. И вот я не знаю, какое время он там будет стоять насколько это вообще необходимо. Все я также треугольники свои выставил для безопасности. Ну, то есть я все необходимое сделал. Зачем он там дополнительно еще встал, я не знаю. Такие правила, что ли, может кто знает, ребят, напишите. Ну, кто на траке ездит в Америке, меня смотрит. Или как это вообще работает. Ну, в общем, ладно, жду дальше свой сервис. Сервис, в принципе, недалеко. Это город Тампа, флориде Я далеко еще отсюда не уехал. Так что сейчас приедет сервис и все починю может вы можете поговорить с потому что я не знаю, почему я должен... рейнджер документы, Спасибо, спасибо. Спасибо. Okay, uh, yeah. yeah. okay. ребят, знаете в чем дело? А, в общем, смотрите, это просто какой-то помощник, трупера, ну, полицейского. И он сказал, что, ну, range control какой-то, range road range, какой-то дорожный рейнджер. А, ну, видимо, бензин у кого-то закончится, еще что-то помощник. И он сказал, что, знаете что, что когда у меня колесо лопнуло, бахнуло, у меня вот этот корт отлетел на дорогу, и на этот корт наехал какая-то машина, Санта-Фе сзади. И она позвонила, девушка позвонила в полицию, сказала, что я наехала, позвонила, вызвала рейнджера, и рейнджер где-то то ли за... А, нет, не сзади, скорее всего, впереди, потому что она наехала и уехала туда дальше. Но я ее не видел, не знаю. Ну, это, это возможно, потому что шина, наверное, у меня где-то упала на дорогу. И вот они там проводят какую-то проверку, я не знаю. И это Трупер рейнджер, полицейский. Он сейчас с ней разговаривает, беседует. Ну, и, в общем, мы теперь будем открывать клейм будет с ней разбираться потому что это очень важно на самом деле сейчас это сделать я диспетчер познаем мне сказал потому что потом в случае чего она может сказать что а, у меня там болит шея или еще что-то такие тоже случаи бывали потом через некоторое время сказать вот это из-за того из-за него поэтому нет давайте сейчас разбираемся сейчас проверяем твой автомобиль состояние твоего здоровья если тебе там тебя что-то беспокоит то это необходимо сейчас прямо проверять и ну, сейчас все, все необходимые водные данные собрать. Поэтому он мне забрал мой драйвер-лайсенс, забрал страховой полис и поехал к ренджеру, Рейнджер сейчас проверит документы, вобьет в систему и мне приедет сюда и вернет. А я тем временем жду, ну, параллельно, как бы, другой э, сервис, который приедет и, и поменять мне шину. Такие дела. Ну, ребят, а как по-другому? Ну, я хотя бы все это сам через себя пропущу, узнаю, пойму, как это работает, ну и вам покажу, вы же любите такие ролики, ну и, честно говоря, я люблю, да, это, конечно, ну, волнительно, доставляет какой-то дискомфорт, но я же знаю, что завтра уже все будет классно, сегодня вечером уже все будет классно, через три часа уже все будет супер, а через пару недель я уже буду лежать на Доминикане на пляже, пить коктейль, а еще через три недели я буду в Таиланде на Новый год с папой встречать этот Новый год. И вам записывать поздравления с пляжем Ну не счастье ли это? Счастье, конечно, а эти трудности временные Ну мы с ними как-нибудь как справимся А что, где их не бывает? Везде с ними сталкиваются все люди, поэтому нормально Короче, ребят, приехал сервис И он мне сказал, что мне нужен новый диск На этот диск уже ничего не налезет Вот, вот, вот, в этом месте, да Я думал, что окей А оказывается, не окей Ну в принципе, да, логично Ну ладно, что делать, поехал он за новым диском Сейчас привезет мне диск и будем работать дальше. Обидно, конечно, весь день потерял. Я сегодня планировал много проехать, но хотя я могу еще проехать, в принципе, чем я с фары ничего страшного ночью. Хотя локбук у меня, но в принципе сейчас как раз то время, когда я должен отдыхать, оно сейчас используется, поэтому останется только рабочее время. И сейчас буду обедать, сидеть, подтягиваться. У меня там есть гантельки, заниматься спортом чтобы я был в полной боевой готовности и буду остальное время тупо ехать, ехать, ехать. А что делать? Куда одеваться? Короче, я до Полицейский приехал. отдал мне мои документы, мой лиценз, license. Я пока кушаю сиру. Он сказал, что ничего не случилось, ничего, никто ничего не ударил. Он говорит, просто это репорт о том, что у тебя tire сказать, И вот так показал. Ну, короче, тайр взорвался. Просто репорт. Вот так это, ребят, в Америке выглядит, то есть даже малейшее, знак ты где-то заденешь, колесо у тебя взорвалось, это все нужно регистрировать, об этом, во всем, ну, то есть, если ты предполагаешь, что это могло кому-то доставить, ну, так, условно, дискомфорт, даже дискомфорт, кстати, это же Америка, даже дискомфорт может за собой нести последствия, такие дела, ну, ладно, зафиксировали, хорошо. На новый диск я попал из-за того, что немножечко проехал. Но это не самое страшное, что могло произойти. Мог бы в аварию попасть. Вот это действительно страшно, если кто-то пострадал. Потому что я с крайнего ряда сюда прям летел. Руль кое-как прям выдержал, чтобы сюда не улететь. А теперь вот так вот будет у меня автомобиль выглядеть. Не очень презентабельно. Сюда нужно обязательно будет мне подкрылык поставить, иначе сами понимаете, что в дождь будет. Все грязное будет там. Вся электрика. Вот эту штуку тут тоже поменяю. Может быть под цвет где-то красного найти, чтобы не красить. Сейчас мне пришлют счет, я его оплачу, и парень уедет. Диски я оставил ему, пускай лишний там. 200-300 баксов. Алюминиевый диск тяжелый довольно. Жду, когда пришел счет, и я поеду. Ребят, на это... на это я все потратил 4 часа. Довольно много. Менял он, я думаю, минут 20. Колесо быстро вставил в диск. Накачал, поставил и все. Но ждал я их очень долго. Сначала часа 3, потом он ездил еще час, наверное, вот 4 как раз. Ну, значит, да, чуть меньше. Так что сейчас я буду без обеда. Накажу себя. Не знаю, понятно, за что. Ну, ладно. В общем, ребят, как вы думаете, сколько вышло замена шины, замена диска? Ну, соответственно, вместе с работой. Я вам сейчас скажу в Итого. и смотрим чек который они мне прислали замена шины total time ну короче время 3 часа 20 минут они взяли 480 долларов дальше сервис Location, то есть за выезд еще 150 дальше new tire вот этот тайр это вот хорошая резина гудьерда вот, а, а, 625 новый диск алюминиевый вот это тяжелый огромный 350 баксов и еще какая-то ерунда, доллар, плюс а, налоги, roadside supply, плюс карт fee, какой-то еще берут, кредит-карт-фи. Итого 1841 доллар. Вот так вот легко, ребят, попал просто на 1800 долларов. И ты этого не избежишь, то есть ты от этого никуда не денешься, это все равно будет происходить, как бы ты тракс свой не исследовал, не обследовал, не смотрел, к сожалению, это будет происходить. Ну, ничего страшного, но это, это вот издержки производства, как говорят, а это издержки моей работы, это будет случаться. Поэтому надо иметь крепкие нервы, кошелек толстый, чтобы заплатить. Кстати, кэш не принимает, я ему принес кэш для того, чтобы избежать вот этого кредит-карт-фи. Но они не берут кэш, потому что ну, понятно, что он сейчас приедет, пересчитает, проверит, а они там какие-нибудь поддельные. Правильно, правильно. То же самое и с кредит-карты. Они просто так э, не с дебет-карты. Они просто так тебе не принимают платеж. Они тебе присылают релиз, такой типа форм. И ты эту форму должен заполнить, подписать, что да, ты согласен, тебе эту работу выполнили, а потом оплатить, чтобы если я потом позвоню в свой банк и отменю платеж, они сказали, что нет, нет, нет, вы платеж, пожалуйста, не отменяйте, вот, пожалуйста, бумага о том, что мы сделали, он согласился с этой работой. Ну, в общем, пока я не уезжаю, и он, соответственно, ждет, когда я плачу. сейчас пройдет платеж, они позвонят ему, он уедет, ну, и я дальше поеду. Все, ребята, он уехал, значит, оплата прошла. Ну что же, поеду я потихонечку, давайте попробуем. 40, все нормально. А еще, ребят, вы знаете, каждый раз работаю и некогда даже билеты взять. Доминикану, Таиланд, из Таиланда обратно. Вот сейчас я сидел три часа, время у меня много было, и я нашел билеты по нормальной принципу, но они, в принципе, всегда плюс-минус одинаковые. не всегда куда-то летать это 600-700 баксов в одну сторону. Теперь я точно знаю даты и вам отговорю, ребята. Итак, 13 декабря из Майами лечу на Пунта-Кану Доминиканы, где-то 11 дней. 24 декабря из пунта лечу в Нью-Йорк, возвращаюсь в Америку. Из этого же аэропорта через 4 часа вылетаю сингапурскими авиалиниями в Пхукет, в Таиланд, но через Сингапур. В Сингапуре у меня аж 10 часов будет, а там, как вы знаете, очень крутой аэропорт, как целый город. Я буду по нему гулять 10 часов, вам обзоры снимать, вот мой Instagram туда обязательно будет буду снимать. А потом, соответственно, лечу на Пхукет. И на Пхукете я буду до следующего года, до 11 января. И 11 января уже возвращаюсь снова в Нью-Йорк, и из Нью-Йорка лечу в Майами, собственно, к себе домой. Такие дела, ребята, вот такой план.